И в очередной раз здравствуйте, дорогие подписчики. Ну и просто зрители и неравнодушные. Как обещал, сегодня маленькое видео, продолжение, точнее, завершение, финал работ по вот этой вот стойке, которую я вчера делал, сразу скажу, она мне понадобилась очень срочно. Именно вот в таком варианте. Поэтому, ну, буквально за час тяп-ляп. Конечно, здесь никакой красоты и никакого дизайнерского полета фантазии и мысли здесь и нет, и не было. И не подразумевалось. Нужен был держатель. И нужен он был прямо вот здесь и сейчас. Поэтому из того, что было, я его и слепил. Покажу сейчас подробнее. То есть, ну, как вы можете видеть, да, здесь все работает. Все. Конструкция не замысловатая. Вставили дрель, зажали, включили, и она крутится. Все это держится в тисках. Если же вы хотите, ну, вдруг у кого-то возникнет потребность повторить такую конструкцию, то могу сказать, что лучше вот эту вот нижнюю часть, пластину, ее сделать из стали. Вот почему? Потому что, конечно, она... Ну, имеет, если вам нужна прям такая сверхжесткость, то да, лучше сделать стальную. Потому что алюминия она пошатывается. Вот. Мне жесткость не нужна. Мне нужно для шлифовки здесь небольшой кружочек, и для перематывания шнура на шпульке, на катушках, то есть на вот такие вот одел и намотал, чтобы вручную все это не крутить. И так далее. Вот. Срочно мне понадобилось. Если значит подразумевать крепление зажим не в тисках а струбцинами притягивать к столу то опять же стальная здесь пластина будет предпочтительнее тогда не ставите нижние вот эти вот уголки сейчас переверну тоже покажу как они стоят вот. а просто оставляете ровную пластину здесь срезаете вот так вот Бортики, вот эти торцы, может, ну с двух сторон, да? И просто струбциной вот так вот, вот эту пластину вы с двух сторон притягиваете к столу. Она также надежно и крепко будет держаться. Сейчас переверну, покажу, что у нас с обратной стороны. Вот у нас обратная сторона. Ничего хитрого, ничего заумного. То есть, все на заклепках, все по-быстрому. Все буквально час и у вас готово. Такая стойка, ну, не стойка, держатель, да. Что удобно, в тисках можно ее зажимать как горизонтально, так и вертикально. Значит, вот так вертикально. Ну и, соответственно, вы понимаете, да, горизонтально мы ее наклоняем. Сейчас немножко ослаблю. Просто наклоняем, наклоняем, наклоняем. Одной рукой неудобно. Сейчас зажму. Вот, наклоняем наклоняем и наклонили в общем вот так ну и соответственно также можно под любым углом зависит от тисок какие у них губки то есть мы можем какой-то определенный градус зажать если очень надо а так в принципе да вот буквально я говорю час готов такой зажим если подразумевать такое крепление под станочек по дереву токарный вот из дрели то тогда такую же конструкцию в принципе она не хитрая, не сложная. да а, также ставим на стальную станину либо же на профиль специальный алюминиевый станочный с одной стороны в принципе это уже готовый узел да но с другой стороны придется конечно сделать уже поджим а, пиноль так называемый заднюю бабку из какого-то материала там. Ну, тоже легко при помощи подшипника там и заточенного э, каленого болта. Все. Все. Не знаю, что сказать. Такая вот штука получилась. Не успел вчера немножко доснять. Прошу прощения. Вот, коротенькое видео. Кому интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь. Или не ставьте лайк. Все, спасибо за внимание всем. Спасибо за просмотр. Всем удачи, оставайтесь на канале, думаю, что скоро увидимся.